Боже, а так не хочу в эту помойку. Какие 18 весь! Рассказывай, что мне делать. У меня какой-то планшет заскрышь. Как мне угодно? Как мне у. Тап, тап. Ой, какие у меня перчатки подбежать к кинту. Когда к этому дать слету, вот. С правой руки так чисто. Куда мне прыгать? Деревня. Окей. И все? А мне что-то надо. А, их запрыгивай я хочу. Не, прикольно, фигня. А, без тима Куда ты уходишь от меня, мне страшно. А почему мне не дали выборы, запрыги или что? Или еще нет? Не, еще ж разминка. А, ну тогда извиняюсь. А зря он... баканул, получается. Зря баканул, да? Я не знаю. Меня нет оружия вообще. А, он а, а, подкатый! А, а, а, у него нож! У него и пистолет! Не, да все, не забей, у него пистолет тоже. А, у меня и тоже. У меня тоже. Живи, живи. Сева, не могу. А, их тут двое. Хорош. Все, у меня <свес> патрон закончился. <свес> Убил! <свес> Фу, дядь! Я бегу. Их там... Ох, их там сколько, дядь! Старище в есть. Буду Нет. далеко, в любом случае. Сейчас он ко мне кенты он. прилетят, смотри. Подожди. А погоди, дроп где-то здесь. Погнали? В... Кент, кен кент летит. Погнали, погнали, погнали. На него. У меня. Хорош. Второй где его? О, перед, перед нами! Вижу. Иду к нему, я его пушу. На, его убили. Его убили, его убили. Стаут! Да, да, меня стреляют. Сука! Короче, больше не Сука! Я лечу, башни я лечу, башни, я, лечу я лечу. Стой, стой, погоди, не лотай. Похер. Я думаю, его не убью. Слушай, а что делаем? Может, вообще поживем? Патроны да, надо. Пол, мы го здесь патроны, го патроны закажем. Смотри, ко мне сколько кинтов летят. Так она Погнали? еле двигается, слышь. Так она сейчас пойдет, сейчас она сейчас быстро поет. Ой, что это такое? Он, сук, запрыгай, Мисавиком, я понял, живи. Минус 30, минус 30. Убил. Хорош. Два врага, два врага. Я нашел. Вот он. У него один патрон! А ты живой? Нет, все. А, танки. Эй, спасибо. Кихаешь кому-то. Нет, С4. Сколько по тебе попасть надо? А, у него ХП много. На их еще и двое было. А, так второе место, слушай. Лис, охотник один. А раньше же можно было прайм получить за что-то там. За уровни сейчас нельзя потянет бабок срывает да это вообще конечно такие кенты балдежные 15 процентов комиссии дать о чем речь габенчик там просто короче он просто о, он не пи** это как-то знаешь стример которому уже все гг Которому уже похую ну ладно я вернусь я о кен. а это я убил я даже не целился Заебись! четко. Гу на дельту! Сверху! Ну нажимай! Я кента слышу! У меня кент, Ром, прям здесь. Ром, помоги. Я понял, нынче ничего нет! У меня в доме тоже тип... Ади, ты мне!!! Всё, мне руками меня не можешь сдолбериться, убить, забей! Все, ГГ! Подожди. А я донес! Живи, живи, брат. У меня, меня, потом... меня глок, у меня глок. Иди ко мне. Гони его ко мне. Хорош. Умничка. где оружие взять? Самок где-то будет, или нам купить его надо? Лучше купить... Но, но может... О, просто... я нашел, я нашел XM. Просто нашел. О, это мой кент. Стой, сука! Слушай, а, тут да. везде кенты есть. Надо как-то аккуратненько Стоп, за мами тип. Нет, где-то. Выйди в мой, в мой. Э... Живи, живи, да, живи. На... Блять. ты убежал. Хорошо. Опять надо тип. О, мы здесь. Я, по... я ему в голову попал, убей. А, а где я? Я не знаю, где. Я живу. Живи. Я видел, видел. Где он? Он под Что? карты забей. он под карты, скорее всего. Да, он скорее всего ты под карты. Лист? Да, он под карты, он под карты. А, в смысле? То есть меня сзади просто шпилили. Так их там двое было. Да, я тоже не было. Да не, ну это бред какой-то. Давай сейчас на это самый, на мост. Вот да, вот который слева сверху, да. Нам надо первым просто нажать успеть. Слушай, какие мне дал долберецы красивые. Да, да, да, вот эти, новогодние, дай. Вообще шикарные. Бля, ни разу, прикинь, за всю историю, сколько я работаю... Тут? Да, да, я здесь, я просто сейчас думаю, как, блядь, дальше будет. В фейс вообще? Да. А, на чем ты вообще? Фейс? Аааа, меня заскамили. Не, я это не покажу. Хай Давай на мост. Нажал. Я нажал. Я нажал. Ты не нажал? Я нажал. А. Я заказываю. Я цезешку закажу. Подожди, где моя цезешка? на крыше что ли? еще не дроп нашел? Не, не, их там нет. Я их как парк... так най нашел. О, все, наконец. Чел, у меня куда-то дрон выкинул дроп. А, прикольно, он выкинул дроп. Тут МП-5 MP, MP, изда есть. Я нашел патроны за бейся. уже не важно ничего. Где Только моя ЦЗшка? Мы... Я так и не понял. Ну, ладно. Не, не, их там нет. Я их вообще похуй. у Меня игру Блять, ну сык, Что один дал? В будке был. Ты видел? Я видел. Прикольно. Бил? Прикольно. Он меня с четырех попаданий убил. Блять, я нахуй до чего попал. Там суи м... постреляет, иди не м... О, Осуждаю. Слушай, это красивая карта. А, слышал, вот эта церковь, в которую можно было залезть багом. Туда можно а -а -а. было внутрь нее залезть. Чекни, какая? Знаешь, что Рай сказал? Что, возможно, это сама организация, типа, сделала так, что, ну, типа, позвала читеров, потому что, когда я их проверял эта организация, я ничего не нашла. Слышишь салют? Да. Опа, салют. Это у меня Кент. Мой меня тоже Кент. Да в мать суть, постреляй, нахуй. Что это за контейнер такой огромный, Ром? Может, его вот только ножом можно разбить? Да, красный. Да-да-да, только ножом. У меня Кент. У меня стреляй, стрелять будет, Ром, помоги. У меня бил, сука, тварь. тебя убили? А, его нож. А, я застрял! знаю, ну это имбаланс какой-то. у него пистолет уже был, я не понимаю. У него уже пистолет. Все, у него оружие, забей. Ну нет, забей, ну это бред. У кента пистолет, забей. У кента в начале игры пистолет, как играть. Ну это да. У меня ничего, у него пистолет. У меня, блядь, стопа плоская. Ну это имбаланс. МЕНЯ болезнь! Ой, нормальная карта. Хирокко. Ну да, нормальная карта, кенты под карты лазят. Пески с миском. Или мешки с песком. Я попал в кента. <laughs> кент улетел. Видишь, где я ром? Смотри. А, вот и да. Смотри. Э. <смех> Давай. А, посмотри на меня. Я работаю надъебись, как и все. Да блин. О, еще одна бочка, еще един кент. Да, у меня есть красный ящик, мне летит ножик, ура. Кидай. Блин, ты бронись только. Слышь, иди ко мне, здесь есть пушка, здесь есть пушка, здесь есть пушка. Ты кто такой, сука? Я стрелял. Уфигал, он же... Блядь, ну что такое, Я убил. Так мне нужно помчаром. Хорошо, потом... Я же убил. Я тоже был. Сука. вверх, Гулилвер, вверх. Ну, в принципе, у нас с тобой недалеко. Это пиздоболы, ебаные, нахуй. Эти... Чего? Да блядь, ты тут хули делаешь. Давай красный ящик искать. А, у него красный ящик. Девяносто. Мне похер. Так. Слышишь? Дядь, короче, я бегу на красный ящик, мне на все насрать. Дядь, это желтый ящик. И надо? Это си 4 шикарно. Вот, типа. Вовремя мне открылась дверь. Бо? Вот там, вот там мне. Да, он ко мне бежит. У меня 8 хп, я 8 хп. А, у тебя оружие есть? Да. И... А как мне до тебя дойти? Да, в подземелье иди. А там есть оружие? А... Сейф, сейф, здесь нужно заложить бомбу. Они к нам бы да? Закладываю и убегаем. Ко мне. Они к нам бы да? З Закладывай и убегаем. Бля, иди поспи нахуй, реально. Нахуй, блять. блядь. А, блять, э, и... Блять... Блять... Хуй знает... Ёбаный род, блять. Нихуя. нихуя. Блять, блять, блять, нахуй. Блять, нахуй.